Возьмешь жидкость, возьмешь белило, возьмешь коричневый, возьмешь зеленый. И вот этими двумя цветиками избавишься от белого полностью. Вот такой некий, никакой светик. И ты им полностью избавишься от белого. Поскольку там ты видишь зеленцы и коричневизны немало. Это будет как бы ну, Просто избавление от белого Краску ты будешь использовать Достаточно вязкую И вот так штриховательно Штриховательно И Полностью избавишься от белого Хорошо? Давай. Голубой коричневый Дадут мощную темноту Вот прямо вот так Заложишь на холст То что очень темно Голубой коричневый. Голубой розовый тоже даст хороший оттенок. Согласна? Да, Вместе они вообще рядом очень хороши. Да, Зеленый. Вот это изумление. Вот так штриховательно подсудишь. То есть практически тоже движение, только штриховательное. Здесь ты набирала вот так, здесь ты наберешь вот так. Желтый розовый наберешь приблизительное звучание пятна дальника. Розовый можно разделить, получить вот такой оттеночек. И тоже вот так вот штриховательно понаберешь, понаберешь, понаберешь. В отражении вся эта желтота и розовизна тоже пришли. И ты тоже наберешь вот с такой укладкой. Чтобы потом совершить вот такие действия по отношению к воде. Вода Отражает в себе, как в зеркале, эффект зеркала да, образуется, отражает то, что над водой. А белизна всплесков воды создаст, смотри, идею плоскости воды, плоскости воды перерубающий отражение. И получается эффект да? угу. плоскости и отражения. Ну а потом уже начнем все эти подробности. Пока белый еще не нужен. Давай тобой. Вертикаль. Везде, где вода, где ты видишь воду, это и здесь. И здесь. Вытирая тряпку, создаешь идею в висячисти отражения. Нарочито ровно, нарочито вертикально. Ты... Не по косой, угу. не приблизительно вертикально, а нарочито вертикально. Хорошо? У -у -у. Нарочито вертикально. Я, ты, я потом смазал. Смазать не надо. Не нравится, да? потом надо не потом положить всплески Пену на воде. А это ее вот так вот, а потом. Всплески пены на воде. В том числе и падающая с, с порожика вода. Гелину наконец-то стоит себе выдавить. Падающая и спенная спен, вода. Пады. Угу. Прям по моим следам подпоставишь свои. Там, где виднеется зеленца, чирк с очвяком, такой ударчик по холсту, и вот у тебя вырастет трава. Там, где у тебя камни, ты возьмешь мастихин и начнешь нарезать идею камней нарезать камни это несколько ломанная да рубленная история какие-то будут длинные какие-то будут кругловатые но все они чуть чуть чуть, -чуть рубленные Согласна? Да. То есть ты их пока обозначишь вот так. Потом ты к этим камням приделаешь теневые, грязноватого цвета. Больше стали похожи на камни. Теневые, грязноватого цвета. Это я оставил освещенные их места. У них на макушках более освещено, да? А тональности камней могут быть как голубоватые, так и розоватые, сиреневатые, коричневатые. Такое уштрихованная площадка сюда. А та площадка обращена к свету. Похожая история с этими камнями, вот в этом пространстве, на береговой дальнего плана. Рублен, но, как бы склоняясь к воде утюжками, камни лежат рублено склоняясь к воде мутюшками и отражаясь в воде Белый потом, да? Белый потом <клёх> Линия касания воды и камней смугла Вот такое рубленное с нарочитым отражением коротким, поскольку они не, высо... не высоки. Да? Вот такое. Вот такое. Смотри, как водоем сформировался. Первые проявления деревьев можно сделать просто вот такими царапками, обозначив себе будущие деревья. Кустики. И деревца начинаем набирать чиркательно Смотри, чирк Прикольно? Это может быть и большой мастики. И вот так чем наполняя наполняю веществом, у тебя будет множество. Ну, белил ты себе. все Или вот, например, кустик. Нормально? Mm -hmm. Девай, хоть такие наполнения делаешь. Mm -hmm. Покажи, как Ну и так показываю. Какие-то Когда я его здесь делал, ну здесь кстати yeah. у тебя ничего так получилось. Mm -hmm. Я побивал. Mm -hmm. Смотри, чирк происходил. Mm -hmm. Ты, в общем-то, немножко mm -hmm. уподобилась этому. Но здесь не уподобилось. Наверное, чирк. Чирк. Вот такое. Вот такое состояние платки. Вот такое. Согласны? щупай, чтобы чтобы оно получалось и не вдавливаем. подчеркивай, смотри, подчеркивай. схема-то очень простая, что ей нужно? честненько выполнять. А вот Немножко перекруглило, но в принципе нормально. Так. А... Вот это смотри, пятно смуглое. Пусть оно здесь появится. Может оно у него слишком? Ну, как бы отражение вот этого дерева. Нет, это тут препятствие, я так понимаю. Что... Я имею в виду вот это пятно. А, вот это. щедро заслонишь частично заслонишь синькой это теневые проявления белого на пленере. на это на воздухе теневые проявления белого синяя а вот эта часть отражается куст, угу. правда? Да. То есть, все нормально отражается, как в зеркале. И каменюки, которые вот здесь понатыканы. Вот ты их накидала, как мы здесь накидывали. Ну, только, наверное, маленьким мастихином лучше. Накидала каменюки. чуть-чуть сделала им светлые проявления. Хорошо? А потом уже красочкой дополним. Сюда вернешь ту темноту, которая здесь была. Ты сделала куст необъятный. А там он с, с дырками. Зареленький такой. Mm -hmm. Давай. А ты хочешь Ну, That's the mission. Вот это топтание краски, топтание пока не сложится что-то такое вот как похоже на деревья. Потому что вот это не да, то, это кирпичики. Да, да. Топчешь, топчешь, потом все испортишь. Алло, алло, я сейчас выйду, Знаете, спасибо. Смотри, после того, как дерево заслонило, угу. есть ощущение, что это туда просвет даль, правда? Да. И это тоже увеличивает некоторое, некоторое увеличение просвета. Немножко натемним низ еще и дереву дадим заслоненность стволу, для того, чтобы было ясно, что это вот это ближнее дерево и из-под него просвет. Ну давайте такая хитренькость, да? Дерево, которое заслоняет просвет вдали. Так, камушечки продолжают свое поселение в Уползающая змейка угу. Куда? Даль тоже чуть-чуть подоформлена сининками. И смотри, вот деревья, создавая вот эту окружность, создаются здесь тени советы. Здесь надо им ветки да? да, этим чуть-чуть, может быть, еще пару стволов. Вот этому можно и веточки чуть-чуть дать. характер до да, ухода к воде, то есть как утюжки. Непонятно, почему по косой, когда настаивал на очень вертикальном характере. Помнишь? Проговариваю. Ага. Ну давай, я тебя пройду.